здравствуйте мои хорошие сегодня мы с вами будем украшать тортик тортик это у меня сегодня иней значит что у меня здесь беза я делала на два белка корж я делала на 5 яиц вот крем у меня здесь вышло 570 грамм пропитка здесь у меня водичка сахар плюс коньяк Вот. Ну вот так вот, пропитала его хорошо и кремом промазала, формировала, холодильник поставила, ночь постояла. Я же говорила вам уже сколько раз, что я обычно делаю. Вот всегда я стараюсь на ночь это все делать, чтобы он у меня хорошо пропитан был. Вот он у меня застыл хорошо, все. Я вот немножко выровняла его. И этот тортик у меня для мужчины на 50 лет. Хочу вот сделать, он любит, я у него спрашивала, какие цветы вот любишь. Он сказал, что розы, будем делать с вами розы. Посередине я сделаю цифру, напишу 50, и вокруг я хочу розы сделать. Здесь я хочу покрасить аэрографом бирюзовым цветом, вот, и сделанная наверное, ракушечку здесь бордюрчик. И что-то придумал, может бог торта. Ну, сейчас что-то придумаю. Значит, в первую очередь я хочу аэрографом, да, пройтись. Вот. Если я вам покажу, вы меня спрашивали, какой фирмы, какой аэрограф. Вот я вам показываю близко. Вот, смотрите, остановите там камеру, чтобы вам, чтобы там написали или еще что вам нужно. Вот такой вот аэрограф. Меня. Вот. вот такой я покупала я не помню или полторы тысячи гривень. я не помню уже сколько он точно стоит Но больше тысячи это точно Вот такой вот получается так что кому нужно выписывайте у меня есть ссылка, там где распаковка посылки, у меня есть ссылка на этот аэрограф, там насадки, по-моему, я еще выписывала. Вот. Ну, в общем, так. Вот такой он у меня. Сейчас я тут. Поближе покажу. Вы увидели? Спрашиваете, я вам отвечаю. Ну как? Вот так я вам ответила. Сейчас я соединю его ноской. Будем окрашивать. Значит. гудеть может не знаю может попробовать чтобы звук убирать получится хорошо И получится значит ну что ничего не сделаешь вот я разбавила водичка немножко бирюзовый цвет краситель сейчас будем пробовать что у нас тут получится цвет я взяла сегодня сделать вот бок торта сейчас я немножко вытру под ложечку так вот. удобно конечно роуров этим пользоваться как нужен, там вверх, например, да, вот белые бок торта хочется таким другим цветом, может не бирюзовый другого, какой вам нравится сделать, вот окрасили и все и красиво получается если у кого нету аэрографа, можно вот белым кремом промазали, да, и потом красите Бирюзовый, например, вот в данном случае сегодня у меня крем. И потом обмазываете, вот так равняете его и все. Так что вот так вот. Так, сейчас я стаканная космонавт. И сейчас я буду делать, напишем сначала цифру. Нет. Не цифру. Наверное, на бока мы с вами сначала сделаем а потом будем цифру писать мы сделаем бук значит насадочка это у меня номер два вот такая вот и наверное сейчас я сделаю Такие вот нарисую зубочисткой сначала уже сеточку какую-то сделать давно уже не делала Сейчас что-то придумаем, чтобы просто так не было. Так вот. Рисуем вот такие вот кусочки. Чтобы вообще я на глаз вот так все делаю. Так рисуете и будем делать сеточку. нарисовали вот, сейчас видно поближе вот. и сейчас я покажу вам не одна подписчица моя спрашивала не спрашивала ну вот да сначала спрашивала у меня как вот постоит крем, да у нее и она наверное его не промешивает а потом цветочки вот плывут она мне попросила показать, как я это делаю. Вот тут у меня, ну, сколько времени я мешаю крем для того, чтобы взять меш... в мешочек. Вот тут у меня постоял он. Я сейчас покажу. Вы уже знаете, что я сначала распределяю по тарелочкам, да? А потом вот обмазываю торт. Пока поровняю, он у меня уже сколько стоит. Сейчас я вам покажу вот в середине уже, какая структура. Ну, видите? Вот. Немножко как рыхла такая вот. И я вот беру, сейчас я вот от этого крема беру половинку, сколько мне нужно мешочек набрать. И я вот сейчас мешаю, мешаю, вот вам сейчас показываю, все время при вас вот мешаю, покажу, какая консистенция должна быть, чтобы уже набрать в крем, ой, в мешок крем этот. Вот я промешиваю столько, сколько мне нужно. Я половиночку вот отсоединила и мешаю еще немножко и там нужно смотреть чтобы оно такая гладенькая уже была структура крема нашего вот, спрашивала сколько времени все я по я на время не засекаю я смотрю по крему нужно смотреть оно ж... Можно немножко взять крема. Можно больше взять крема. То, что тут время. Ну надо вот смотреть внимательно. Вот так вот. Все. Хватит. Вот видите? Гладенькое получается. Вот это уже все. А тут вот видно, что их какая, да? Вот. Рыхлая. А тут вот гладенькая вот уже все. Вот это достаточно. Я вот набираю вот ложку. Вот. И в мешочек. Только нужно мешать если вы его не промешаете я вам это все время говорю цветочки могут потом поплыть лучше промешайте будет все хорошо я вот набрала немножечко хватит не надо набирать ну, вот так вот сейчас обводим сначала а потом делаем вот сеточку можно паутинку сделать я буду сеточку обвели и приступаем так делаем сначала наискось линий проводим насадочку можете брать какую вам захочется можете побольше дырочку выбрать можете поменьше еще единичку взять, можно звездочку взять, я взяла вот, двоечку, вот, порвалась ниточка, видите ничего страшного, сейчас мы все исправим, сюда вот так вот, что неудобно, Итак, далее на мешок не порвалась вот так нить надо вам что какой-то давайте вот такие наверное ли такие Делаем сейчас как пугова Г вот такие вот завитушечки вот так вот сделаем. Видно? Я неправильно вот сделала, видите? Надо сначала было еще провести один раз контур этого рисунка, а потом уже делать вот эти цветушки. сейчас вот так аккуратненько сделаю Такой вот получается. И так вот что мы нарисовали здесь, будем так делать. Так. Вот так. И рисуем. Розы я буду делать желтые и красные двухцветные, потом желтые с белым и беленькие. Розы вот сделаем сегодня двухцветные. сейчас проводим еще один раз этот контур вот закрыть стыки вот эти аккуратненько было и рисуем опять же пишут что затянутые видео можно не показывать даже что... крем там мешаю сколько я красителя там добавляю но меня просят же и это показывать как я могу не показать если меня просят но не нравится промотайте можешь видео дальше проматывать и смотрите дальше, если вам интересно нет, ну не смотрите, если вам не интересно Никого не заставляю. Кому интересно тут будет смотреть. Я вот тоже девочек смотрю. Всегда до конца смотрю. чего я не заматываю. Потому что не все интересно тоже, как вот делают. Бывает, у кого и ошибки есть, и все. Ну, ничего страшного мы учимся. Вы думаете, я тут профессионал? Нет, я тоже учусь. И самоучка тоже. Я не училась на кондитера. Я повар по профессии. еще вот одно покажу тут он уже так быстренько это делает одну последнюю сейчас сделали и все и мы с вами закончим Порвалась ниточка. Сейчас мы ее уберем. Итак. Вот И вот вверх еще раз. Отим писаем. Так сейчас сразу, наверное, ракушечку сделаем. номер двадцать насадочка звездочка вот такая вот сразу сделаем ракушечку Вроде так выходит, мне уже нравится. Так, я сейчас крем немножко еще подешаю, немножечко. Смотрите, видите какая, вот, я вам близко покажу, ты нужно ее обязательно промешивать. Мешали хорошенечко. Не лениться. Вот, смотрите, такая вот получается. Так, все. Такой вот бук торта у нас с вами получился. Ну, а сейчас будем цифру писать. Цифру, цифру. Так, а какой писать? Звездочку там И извиняюсь. Не приготовила. Сейчас я возьму такую 17. Номер 17 звездочку. Ой. цифру 50 здесь дана сначала зубочисткой вверх вот так вот И. я выдавлю звезды Ради ровно, потом я бусинками сделаю. Нет, не потом, а сейчас. Сейчас минуточку. Беру такие вот бусинки розового цвета. Да, так вот это вот такие вот у меня. Сейчас поставим уже, чтобы все по порядочку было. Забыть ничего. Будем цветочки делать. то делаем розы. Значит, я хочу сначала красить красный. Ну, это розовый я буду российский Краситель и желтый. Беру розовый, вот, розовый. продукт, добавляю краситель, так вот, столько, промешиваем Палочки розы делать я не буду. Такой вот цвет получился. Беру желтый. Тоже такой вот see you. сейчас я белый промешаю крем сразу, чтобы все было у меня готово. Вот. Будем мешочки сейчас накладывать. И полностью вот Вокруг тортика будем розы ставить. Все так. Сначала я беру насадочку вот такую вот сто двадцать восемь. Вот такая вот. Два цвета делаем. Розовый и белый. Так вот. В одну сторону. Один цвет, в другую, другой цвет. Делаем. желтый сейчас добавляем. Ничего. Так вот. Видите? Есть. Что-то я, правда, набрала много крема. Беру насадочку дальше. 2 сантиметра. Это без номера у меня вот такая насадочка. Сейчас сделаю тоже еще один мешочек, просто белую розочку будем сейчас. Берем где мои ножнички И вот сначала вот такую розочку будем делать. Боже, причины сколько крема наложил. Ну, ничего. Сейчас руки трастись. Какая роза получается. Снимаю. И ставим. Сюда вот. Дальше. Дальше. Берем белую розочку. Так это у меня 12-17 насадка розы делаем белую розы сказал розы значит будем розы все Mm Да вот Белые. Небольшой. А ну Получается. Значит, ставим сюда одну. И еще вот здесь. Поставим кусочку вытру ой, что я взяла? господи вообще уже белый надо Снимаю. Оставлю вот здесь, а здесь желтую. Мне не нравится фиолета вообще. Так. Сразу то убирать лучше. Не лишь бы что-то поставить. будем добавлять розочку крем добавим Делаем белую розу. большую розу теперь to it. Продолжение Сейчас минуточку. Так, а у меня камера садится, я подключила ее, не включилась совсем. Так, ну и сейчас еще вот здесь желтенькая. Сколько у нас цветов Сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Еще две розочки сделаем. 17 еще потом одну. 17 рос будет у нас на торте нормально как раз хорошо лично мне тут 13 -ю. могу бутончик сделать. Шую розы. Живомацкалась. Так вот. И бутончиком сейчас сделаем. и тут. Все, 17 роз мы с вами сделали. И я сейчас буду делать листочки. Листочки. Так, листочки я буду. Желтый крем был. Я сюда сейчас вот белый добавляю. Крем. И будем зеленый добавлять. Не будет стоять. я вам покажу, этот, этот, сколько крема осталось. Делаю на одну порцию крем. Одна порция это у меня значит 150 грамм белка, 400 грамм сахара, 100 грамм водички, лимонка, Меньше пол чайной ложечки. И все. ванили как обычно. Так, вот так взяла столько крема. Добавляю краситель зеленый. Вот такой вот. Туда, вот видите добавила где желтый был крем смешаю смешаем все хорошо вот так красиво вот мне, мне нравится что-то я не думала так как украшать я говорю я всегда вот вроде задумаю вот я украшу так вот. потом как начинаю делать торт в голову совсем уже другое проходит, я буду делать по-другому. Все, не вот сегодня. Так, я думала просто один рядочек рост сделать и все, а тут я ж набухала. Ну ничего, а мне нравится. Маша, красиво. Так, насадку галочку я делаю я вам говорила такую cool. серединки. точка. так. теперь добавляем. вам видно там хорошо, хоть то я я очень так смотрю. Вот эти все стыки, где вот роза, там где лепесточки некрасиво стоят вот, листиками. Здесь все немножко вот. все вроде хватит ничего тут не пропустили все такое. только у меня крем осталось крема что вот. и тут чуть-чуть ложка будет две ложки крем осталось блестками еще немножко вот добавлю блест Все, хватит. что-то. Все так. Сейчас покажу вам. У нас получился с такими розами вот бутон, да, такой красивый. Можно было бутончика еще наделать, И что идет вот так. Такие розы. Сейчас я вам покажу поближе, так чтобы видели хорошо. Получаются. такой вот так вот ничего сложного все просто так что ну все ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь на мой канал я буду очень рада пока пока Нехорошо.